Британскому ученому Мэтту Тейлору, участвовавшему в посадке модуля Фила на поверхность кометы, пришлось со слезами на глазах извиняться за свой наряд во время прямой трансляции. Ученый предстал перед мировой общественностью в яркой рубашке с изображением полуобнаженных девушек. Шквал негодования по этому поводу моментально захлестнул интернет. Рубашку ученого называли сексистской и оскорбительной, а его самого обвиняли в унижении женщин в науке. Доброго времени суток! Многие со мной согласятся, что Россия лет на 30 отстала от Запада. Однако, несмотря на политическую ситуацию в нашей стране, российское общество в большинстве своем тяготеет к западным ценностям. Причем, процесс принятия этих ценностей движется необратимо. Кажется, вот-вот еще немного потерпеть, и мы станем полноценной частью Запада и почувствуем долгожданную свободу. Но не тут-то было! То, что сейчас творится на Западе, никак не назовешь свободой. Поговорим о феминизме. В настоящее время именно феминизм является самой популярной левой идеей на Западе. Лозунги феминисток о равноправии, социальном равенстве и ужасных гендерных стереотипах очень распространены в среде миллениалов в США и Европе. Российское общество пусть и лениво, но копирует все эти безумные идеи с Запада. Высшая школа экономики давно стала рассадником СЖВ, а миллионные паблики Лентач и Медуза пишут о том, что пол может быть не только биологическим, но и психологическим. А как всегда, мы привыкли заимствовать что-то с Запада бездумно и неразборчиво. Современный феминизм третьей волны – это идеология ненависти. Про это полно инфы в интернете, в том числе и на моем канале. И ладно бы, если бы женщины в Европе и России действительно как-то угнетались. На самом-то деле это не так. Достаточно просто уметь оперировать логикой и фактами, чтобы понять, что все лозунги феминисток – это ложь, пиздеж и провокация. Давайте разберем самые главные лживые лозунги феминисток, чтобы убедиться в этом. Женщины зарабатывают меньше мужчин. Это ложь. Статистика говорит нам о том, что молодые женщины в возрасте от 22 до 30 лет зарабатывают в среднем на 8% больше мужчин того же возраста. Да, если брать в целом, то женщины получают в среднем на 13% меньше мужчин. Но включите мозги, мужчины гораздо в большей степени, нежели женщины, заняты в профессиях, связанных с тяжелым физическим трудом и риском для жизни. Так, в среднем мужчина проводит на 14% больше времени на работе, а риск его гибели на рабочем месте аж в 9 раз больше, чем у женщины. Миф о меньшем заработке женщина опровергается и законами рынка, по которым такой расклад привел бы к полной оккупации женщинами трудовых мест. Женщины угнетаются законами. Очередной миф. Даже если взять патриархальную Россию, то мы найдем огромное количество законов, дающих поблажки женщинам. Вот это более ранний выход на пенсию, более короткие сроки за преступление, право на оплачиваемый декретный отпуск, а также приоритетное право на воспитание детей при разводе. Женщины угнетают сообществом. Современные нормы морали направлены против женщин. Это ложь. Феминистки почему-то считают, что такой набор общественно навязанных норм, как умение вести домашнее хозяйство, рожать и воспитывать детей, навязан проклятыми мужланами и угнетателями. И вообще по всему миру существует заговор патриархата. Но стоп, вы забыли, что мужчинам также навязываются определенные нормы поведения, такие как обязанность ухаживать за возлюбленной, обеспечивать семью, а часто и служить в армии. По сравнению с нами, мужиками, женская доля не так уж и плоха. Что с тобой? Да ну тебя! Женщин жалко. В общем, нравятся нам эти нормы или нет, но они есть, как есть и люди, не разделяющие наши взгляды, и попытки запретить иные мнения явно не приведут ни к чему хорошему. В нашей стране, в принципе, сложно представить существование реального системного угнетения женщин, если вспомнить ту же статистику. В России просто неадекватный разрыв в продолжительности жизни у мужчин и женщин. То есть получается, что угнетатели живут хуже и короче угнетенных? Это все равно, что представить себе, будто европейские колонизаторы в Африке жили бы меньше, чем коренное чернокожее население. Половой деморфизм между мужчинами и женщинами выдуман, вводится такое понятие как «гендер». Все чаще мы слышим о существовании тысячи одного гендера. В современном мире некоторые личности всерьез убеждены, что пол и соответствующие ему внешние признаки не обусловлены биологией миллионами лет эволюции. Пол — это, оказывается, выдумка проклятых сексистов-угнетателей. Такие убеждения часто приводят к печальным последствиям. Так называемый трансгендерный переход лишь ухудшает состояние психического здоровья своих субъектов. Это подтверждает медицинская статистика. Кроме того, научными исследованиями неоднократно подтверждалась важность роли отца и матери в воспитании ребенка. Вся эта активно продвигаемая феминистками теория является очередной антинаучной ложью. Лишний раз убедившись в том, что феминизм идет против здравого смысла, мы понимаем, почему феминистки так любят все запрещать тесно сотрудничая с левыми политическими силами в Европе и США, они стремятся навязать правильные ценности всему обществу, что, однако, ведет не к свободе, а к созданию авторитарного режима и полиции нравов. Под давлением левых профеминистских движений, например, в Австрии, был принят закон о третьем поле. В Лондоне запретили рекламу с изображением привлекательных женских тел в общественном транспорте, а в США простой факт обвинения в домогательствах без каких-либо доказательств уже делает человека изгоем в обществе. Целым группам людей феминистки ставят в вину их пол, происхождение, личные и религиозные убеждения. В России феминизм пока не настолько радикален и носит маргинальный характер. Пока что все ограничивается обливанием мужчин с раздвинутыми ногами в метро отбеливателем и распылением газового баллончика в лицо бедных студентов, решивших поздравить феминисток с 8 марта. Но когда у нас в стране многомиллионная СМИ Меду запишет о существовании психологического пола, а конкурсы красоты закрываются под давлением активисток, не за горами и более жестокие акции вроде поджогов университетского кампуса. Феминистки третьей волны вменяют разным социальным группам коллективную вину по факту рождения. Подумай только, ты априори виноват, если просто родился с членом, если ты девушкой следишь за собой, если ты осознаешь свои анатомические особенности или хотя бы просто недостаточно поддерживаешь левые профеминистские убеждения. Ты сексист-угнетатель. Феминистки не желают свободы выбора для людей. Они буквально запрещают людям выражать традиционные ценности и следовать им. Любой сторонник свободы в России и за ее пределами должен осуждать запреты, ложь и насилие. Он должен осуждать феминизм. Друзья, не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на мой канал и смотреть другие мои ролики. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах. Пока-пока.